Друзья, всем привет! У нас произошла такая неожиданная встреча. Передаю слово Карине. Карина продается вот этой квартиры. На самом деле мы встретились всего лишь два месяца назад, хотя за Дмитрием я наблюдаю, наверное, уже года два. Года два, как хочу все, хотела продать квартиру, не получалось. Случайно два месяца назад встретились мы в электричке, в 5 утра ехали в Краснодар. Вот, я не постеснялась, подошла, спросила, вы риэлтор? Он говорит, да, откуда вы меня знаете? Я говорю, ну я за вами давно наблюдаю и хочу продать квартиру, давно хотела к вам обратиться. И буквально, но ну, я сказала одно, но ну, только не сейчас, потому что у меня очень много работы. Но через три дня Дмитрий уже снял ролик на и квартиры, и через два дня... У нас так, уже Елена так хотела купить квартиру в Сочи, что она вот через оператора, Мама. да, да Крестю, спасибо за все, что, да, прилетела, посмотрела, потому что и цена, и вот именно совпали все приоритеты, то есть стоимость место расположения, там то, что дом чуть на горке стоит и так далее, чтобы это была приоритетная а внушка, а не студия, в общем, вот так у нас все сложилось, и спустя вот, два месяца, да. Карина себе купила квартиру, Елена приехала за покупкой второй квартиры. Уже чисто для такого арендного бизнеса. Так что, друзья, обращайтесь, не стесняйтесь, звоните, пишите. А вы что пожелаете нашим подписчикам? Удачи. А, приезжайте, те, кто не живут в Сочи, приезжайте в наш замечательный теплый город. Не верьте никому, кто говорит, что здесь плохо. Это неправда. Это говорят только те, у кого не получилось здесь устроиться. У кого получилось, здесь Плешком классно. Меня, да.